Горячий, ароматный суп, что может быть лучше на обед. А суп из консервированной фасоли хорош тем, что не заставит вас провести много времени на кухне. Консервированная фасоль, палочка-выручалочка на кухне, это тот самый продукт, который стоит иметь в своем холодильнике. Из нее легко и быстро можно приготовить и салат, и суп, и что-то из основных блюд. Но если на пороге вашего дома не гости, а вы сами, уставшие и голодные, то я рекомендую остановиться на супе. Горячий, ароматный и сытный фасолевый суп из консервированной фасоли как раз то, что вам нужно. Готовится он не больше получаса, а результат получается отменный, а впрочем, попробуйте сами. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Налить в кастрюлю овощной бульон, поставить на огонь, можно заменить овощной бульон мясным или просто водой. Лук очистить, мелко нарезать кубиками. Морковь вымыть, натереть на терке. Помидор вымыть, мелко нарезать. Подписывайтесь и ставьте лайки. Болгарский перец вымыть, почистить, мелко нарезать. В сковороду налить растительное масло, прогреть его, затем туда виоложить подготовленные овощи, Добавить консервированную фасоль и копчености, обжарить. Картофель вымыть, почистить, нарезать кубиками. В кастрюлю с кипящим бульоном положить нарезанный картофель, варить 5 минут. В кастрюлю с бульоном и картофелем добавить обжаренное содержимое сковороды, варить до готовности, около 10 минут. Приятного аппетита! Подписка на канал! Гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Овощной бульон, 4 литра. При желании овощной бульон можно заменить мясным. Картофель, 300 грамм. Консервированная фасоль, 100 грамм. Копчености, 200 грамм. Морковь, 200 грамм. Лук репчатый, 100 грамм. Помидор, 1 штука. Болгарский перец, 1 штука. Растительное масло, 4 столовые ложки. Соль. По вкусу, перец, по вкусу, количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Еще увидимся.